Сейчас в моем тонике есть вот такие звуки Первая линия это бочки Вторая это снейры И перкуссия какая-то Третья хай-хеды Четвертые эффекты И бацы в есть один минус, о котором я узнал только когда купил, конечно же. Это то, что на одной линии не могут играть одновременно два звука. То есть бывают такие патчи, что у тебя здесь кик, здесь снейр, здесь хай-хед. И одновременно сыграть кик со снейром или хай-хед, ну, не получится. Из-за того, что они будут забивать друг друга. Поэтому с помощью микротоника можно разложить каждый инструмент на отдельной дорожке. Тогда все партии, драм-партии будут звучать как надо. Тут, собственно, что я и сделал. Да, да, да, еще была проблема, по-моему, в стандартном патче бочка на одной линии с басом. И чтобы сыграть... Чтобы сыграть одновременно бочку и бас, было невозможно. Сейчас с помощью микротоника я поправлю кое-какие звуки, которые мне здесь не нравятся, и выгружу этот патч себе на Patreon. Все очень легко. Ну что, погнали? Так, с чего начнем? Первое, меня не устраивает вот этот звук. В микротонике вы можете настроить два звука на одной кнопке. То есть у вас будет морф между двумя настройками. Вот видите, я двигаю, и ползунки меняются. То есть в этом положении у вас будет один звук. Когда вы на тонике будете крутить нобы, у вас будет вот переход от одного звука к другому. Первый звук. В этом положении у нас будет такой звук. А в этом, вот такой пожирнее, с дисторшином во о Во, давайте такой, ой, хорош Да, это мощно, вот так, думаю, оставим Сейчас покрутим Не, давайте такую волну о о о, -о. Аж больно Первый кик настроен, сейчас мы его перенесем в наш тоник. Заодно покажу как. Подключаем джек на левый вход. Здесь в плагине есть такая кнопка. В микротонике есть два способа экспорта звуков. То есть вы можете экспортировать на каждую отдельную кнопку звук. Вот как мы сейчас настроили один звук, сейчас экспортнем. И также вы можете экспортировать сразу по 8 звуков. То есть первый по 8 и с 9 по 16. Мы заменяем 13 кнопку. нажимая на тоники AC плюс саунд. Пошел поисковой звук. И нажимаем 13. Все, готово. <музык> это тональность? Сейчас морф проверим. Ой-ой-ой-ой. Не, ну это можно прямо... Долбить Да, думаю так и оставлю То есть будет в первой линии такой Обычный Хлюпенький Морф между таким Вторая линия тоже такая пробивная Третий такой более мягкий С басом но его можно отключать. И четвертое. Следующие звуки. Рабочего. Вот этот мне нравится. То есть закрытый и открытый такой снэйр. Вот этот, думаю, тоже оставлю, потому что интересно. У тебя с одной стороны снэйр, а с другой какую-то перкуссию можно добавлять. Между снеером. К примеру, у вас снеер рабочий вот этот. А вот этот между снеером там ходит. На этот звук я сейчас попробую сделать э, хлопки. Не, не похож на хлопки. Так, ладно, в этой позиции, допустим, настроили вот такой звук. ого Ну как у стоматолога, ну нафиг. Может такой? Типа сайдчейна будет. Попробуем загрузить его на десятую кнопку. Переходим в это меню. Жмем еще раз AC Sound. Пошел сигнал. Готово. Так, хай-хет готов, загружаем его на седьмую кнопку, громко, делаем уровень тише. Думаю, на это можно остановиться. И вот такой мега-патч у нас сегодня с вами получился. Если вы хотите его к себе в тоник, то заходите на мой Patreon, оформляйте вот эту вот нужную подписку и я скину вам ссылку. Спасибо большое, что смотрите мои видео, это действительно мотивирует снимать, делать новые эксперименты. Впереди куча всего интересного, вот, к примеру, ко мне пришла Кома Электроникс в разобранном виде. Так что нам предстоит это все спаять. О господи. Так что заходите на мой Patreon, я добавил там разные всякие бонусы, почитайте, посмотрите, может что-то заинтересует. Собираемся, кстати, разрабатывать специальный девайс для синхронизации всех ПОшек и не только. Почитайте. Так, э, еще не придумал концовочку, но что-нибудь придумаем. Какое-то такое словечко нужно, типа, типа. Ну, не знаю. Ну, если будут какие-то идеи, тоже -то там черканите мне. Ну, что-то такое. Peace.